Начинаем. Все мы любим наши мамы и утки данные мамы. Готовим вам подарки нашим бабушкам и мамам, дорогим любимым самым. Мы сегодня вас там ставим. На цветным будет каждый лепесток Красный пусть подарит модное платье очень, А желтый пусть доставит ей путевку в сон Сноточку с неба для мамы достанет Оранжевый а пусть дарит тепло А белый, чтобы на работе везло а родовый листик, он мне не такой. Хочу, чтобы всегда была мама поднимать. Синий лепесток чудо произойдет, и леча для мамы кирковым споет. Пусть мама листочка святака отрывает, и только на желание все исполняет. приобрести цветок конечно чудо ты чудеса а чуд это мамин любимые глаза Давно и давно история занятная, таких полных полно Ну, может, эту сказочку в другой раз рассказать? Нет, нет, нет, мы хотим сегодня. Нет, нет, нет, мы хотим сейчас. Это шутка в ней намек. Если вдуматься, урок, вы на нас не обижайтесь, Вникнуть в тему постарайтесь. Ты кофточку купила, говоришь, красивый цвет. Кирюшки, бантики, оборки. Замечательно, слов нет, да? Мама, мама, скучно мне стоять. Может, мы с тобой вместе с ней тут А мне некогда за да, побежал, если раньше. Он сидит на грязи, папа, попроси его забирать. Сходи-то погуляй. Мне нужно очень срочно рекламу дочитать. И футбол сегодня будет. Играть. Я болельщик Зенитов. Мы с углом поиграем завтра вечером. Пока. А гулять об этом стать, попроси сестренку Катю. Малышка может, вам когда нибудь поможет. Тихо а, мама, папа, спит медведь спальню лапа. Ну а я тихонько встану вместе с солнцем, будем рано приберу кровать, с подушкой, а затем свои игрушки. Возвращу я по местам, тут-то будет красота. Пыль сотру я отовсюду, ничего не Вот Вроде все я убрала, нет, останется скала. Вступает вперед, для и вперед. А потом на кухню будет, там на завтрак что-нибудь. Отпорю, согрею воду, приготовлю бутерброды, все готово. А теперь спальню я открою дверь. Доброе утром всем вставать, сколько можно не лождать. Друг друг Одна команда будет варить ту, из овощей, а вторая будет варить яйца для салата. Правила игры: берем один овощ, кладем его в кастрюлю и убегаем назад. Следующий берет следующий овощ, кладет и убегает. Все нам уберу? а последний мешает то, что? Ладно. Раз, два, три! Свои мальчишки посещаю, и комплименты к адресу частенько получаю. Мы все изящные, все красивые, стройные, прекрасные, милые. И мы не просто девочки, а королевы красоты. Мне мама косы заплетала, банк красивый повязала. В празднику мы наезжались, ведь красивыми не старались, чтоб мальчишки удивились, от восторга завязали и сказали, что девчонок красивее не видали. Попереука, броди, мет, Солнце бьется по нему скрытый Потоки солнечного света, где ты стоишь, Блестят обложками журналы, На них с восторгом смотришь ты, Ты в журналах улетал, королеву красоты, А я одной тобой любуюсь И самой замышленной, Потому что красотой замышленной мы, Я любил красоту. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, Как и кисель на свет, ковальвей красоты. С тобою связан навек ее, ты в жизни счастье, любовь моя. Красавец видел я немало, и в журналах откидал, Но ни одна из них не стала лучше, милый все равно. Даже сам едет на ветер, как ты нашла мои мечты. Ты билее всех на свете, королева красоты. я иду к тебе навстречу, и я несу тебя цветы как единственный свет кавалек красоты как красоты как свете Да чего же музыка весело звучала? Я, друзья, на праздник вам не опоздала? Сколько женщин здесь красивых, и нарядных, и счастливых. Отвечает честной народ, конкурс красоты идет. Ой, бежала я, бежала. Неужели опоздала? Мне же очень срочно надо выиграть титул мисс детсада. Ой, лохмотья. Это просто стыд и Они по давно помойку Нарядку это просто хлам. Бабушки, не спорьте, не сердитесь, ведь сегодня праздник, с нами веселитесь. Я, бабуля, красота, просто прелесть, идеал. Мне сегодня нынче утром Леший ручку целовал. Леший из леса тоже мне. Я вот сегодня у была, и у меня сирена купил. Ой, бабуля, шипакляк нас ты насмешила. Знают все, на свете нет страшнее крокодила. Да, ребят, хотите модными и красивыми стать? Да. Очень. Сейчас мы будем вас наряжать. Красивый быть. Спасибо вам, ребятки. Большое. Нарядили вниманием своим отца. Подарили. С праздником наступающим вас поздравляем. И от планеты желаем Привет, <laughs> у Редактор субтитров а Души поздравим вас. Мы здоровья, мира, счастья пожелаем всем гостям. И, пожалуйста, почаще приходите в гости к нам.